Горю, друзья, горю, ж, задница горит, блин. Та-та-та-там, та-там. Это снова мы, ребятки, продолжаем нашу серию выживаний в Майнкрафт 1.14, ребятушки. Играем без модов, без каких-либо определенных улучшений, читов и прочего. Чисто, ребят, классический режим. Так, ну что ж, значит планы на эту серию. У меня следующие, они такие же грандиозные, как и в предыдущие разы были. У нас сегодня путешествие, ребятки. Очередное путешествие. Нам нужно исследовать окружающую нас территорию, так как мне понадобится очень много еще всяких интересных компонент, компонентов и плюшечек найти. Ну и помимо нашего основного путешествия, да, которое займет большую часть времени, мы также попробуем построим а, в пещерах, которые находятся под нами, а, более организованную зону для фарма и накопления опыта. Она будет основана, ребятки, на тех самых спаунерах, которые я недавно нашел а, в этой шахте. Ну что ж, ребятки, поехали тогда, да? Значит, вот мы выплываем. Вот мы сейчас, видите, я с карты плыву. А, мне сейчас необходимо посмотреть, что у нас на севере находится, да? То есть и узнать, есть ли смысл искать там какие-нибудь поселения. Так, давайте лодочку мы забираем с собой и выдвигаемся дальше, тут на слава, как бы в нее не упасть. Осторожненько, аккуратненько будем, ребятки, собирать по пути все, что попадется ценное. Именно ценное интересует. Свинка, ты нам не интересна. А, у меня возле дома свиней навалом, как этого самого забани, поэтому мы мимо проходим. Идем дальше. Так что нам нужно сейчас еще? Так видите, я в полном боевом экипировании, в полной боевой экипировке иду, чтобы мне можно было как-то выживать в случае критической ситуации. Так-то, значит, по пути я решил зайти в пещерку. Мне очень интересно сейчас обшаривать пещеры, особенно если в них есть какие-нибудь нормальные а, коридоры, да, шахты. А, давайте глянем, оп, по пути мне тут, видите, опять попадаются недруги, которые всегда, похоже, меня будут преследовать. Ну-ка, иди отсюда, иди, что ты тут расстрелялся, ты иди стреляй в другом месте, тут тебе не рады. Пошел вон отсюда, скелетон, ты тут мне не интересен. Мне интересны сейчас, ребятки, шахты, которые там внизу должны быть. Я надеюсь, у меня получится найти шахту, но, ребятки, не уверен я. Так, в общем, не получилось у нас найти ни одной шахты. Значит, выдвигаемся дальше. Выдвигаемся дальше, иду на север. И мне бы хотелось карту, на самом деле, побольше. Потому что это уже, смотрите, не позволяет отслеживать меня. Я превратился в точку. И уже не вижу, куда я иду. Неплохо было бы еще с собой компас взять. Итак, ребятки, вот такой вот у нас мир. Эх, какая красивая местность. Я бы здесь, наверное, с удовольствием отгрохал домик. Где-нибудь вот там, вот возле горы. Просто красивейшие места. Я реально бы переселился Но поглазели немножко и хватит Давайте, ребятки, выдвигаемся дальше Пока солнце еще высоко Мне сейчас нужно найти бы В какую сторону мне плыть Чтобы можно было как-то в сторону дома обратно прибежать И я все-таки подумаю о том, как расширить бы карту Если сейчас я найду тростничка побольше То я это сделаю, да, быстренько расширю И постараюсь вернуться домой После чего мы продолжим Итак, значит, по пути нашел, значит, я здесь из местной фауны, значит, растения интересного плана. Это у нас, значит, лианы, которые растут очень хороши в декоративном применении. Немножко давайте наберем. Танцор Диско, вы посмотрите, что он вытворяет на танцполе. Вау, кто бы так сумел, как он? Я так точно не могу. Здорово, чего у тебя есть на продаже? Одно фуфло, короче, как обычно. Так, ну что ж, ребятки, я тут решил еще какую мысль реализовать. Я пытаюсь вызывать дьявола, как видите. Везде факелов наставил тут и жду, когда он появится. Нет, друзья, всего лишь навсего хочу вызвать слизней. Возможно, на болоте они появятся. Мне очень нужна сейчас слизь, которая из них выпадает, да. Я бы хотел подделать липкие поршни, мне нужны будут для дальнейшего осуществления моих грандиозных планов. Но, я как понимаю, слизни не появляются и, наверное, придется сматывать э, все свои пожитки. Один только зомби вышел. Ну и, конечно же, по пути я вот тут нашел интересное дерево. Это темный дуб, саженцы которого, естественно, я заберу с собой и буду уже потом пробовать у себя выращивать. Очень хорошее дерево, толстое, практически как ель. Да, очень удобно добывать. Так, значит, тут ходила я мимо и набрел, друзья, на песчаную деревню. Вы посмотрите, как она красиво смотрится. Никогда раньше до этого не был я в песчаных деревнях. Смотрите, прям вот как она вообще классно сделана. Смотрите, такие зеленые кровати здесь интересные. Специфичные дома, ребят, которые отличаются от тех, что мы видели раньше, с какими-то кнопочками, да, видите? Какие-то здесь у них прям комнатки так сильно прям отличаются. Все из песчаника, из песчаника. Классно смотрится, мне, ребятки, нравится. А как вам, ребят, нравится Песчаная Деревня, ставьте, пожалуйста, свои лайки и комментируйте. Опачки, кого я тут застукал? Ты что тут делаешь? Поторгуем, что ли, чем-нибудь? Нет, не хочет этот человек со мной торговать. Говорит, пошел ты вон из моего дома, я тебя не ждал, идите нафиг. Так, может, еще кто-нибудь со мной захочет здесь поторговать? Да? Не хочет тоже, да что ж вы какие, а? Они, видимо, не знают моего языка, поэтому не хотят а, со мной торговать. Так, ну, значит, мы тогда отдохнем. На утро, может быть, кто-то поторгует с нами Никто с нами, ребят, не захотел торговать в том поселении Значит, а мы выдвигаемся дальше И я сейчас ищу обратный путь домой Чтобы... Да, и момент такой Я в этой деревне нашел себе седло, да, для своей лошади И во второй, во второй части похода я уже отправлюсь в поход на лошади И, как видите, обновил я карту На которой сейчас ни хрена ничего не видно И она заново вырисовывается Но она стала гораздо больше И теперь мы сейчас будем вырисовывать ее заново так, ну что ж, вот мы и пришли домой. Давайте-ка немножечко сейчас сделаем небольшую паузу. Немножечко отдохнем, пополним свои припасы, скинем лишнее. И будем продолжать. Ну что, хозяйство мое, как ты тут поживаешь? Как тут мои курочки поживают, коровки? Все ли нормально у всех? Вот, ребятки, лошадка стоит. Кстати, ребят, лошадка пока еще без имени. А, имя вы дадите ей сами. И, конечно же, жду ваших комментариев по поводу того, как вы бы назвали мою лошадь. Да, я еще ее не назвал, потому что не определился. Друзья, помогите мне определиться с именем для лошади. И напишите в комментариях, как бы вы назвали моего коня. Ну или кобылку. Ну что ж, значит, после длительного путешествия Надо, наверное, передохнуть в первую очередь А то капец, как все гудит Капец, как все ломит и отваливается Да, то есть посмотрим, время у нас ночь Вот такая, ребят, маленькая карта у меня тут висит Где она отображает мой участок в, в, в более крупном плане Да, и я, наверное, все-таки сейчас передохну Чтобы завтра с полными силами выдвинуться на новые приключения Да-да-да, они нас ждут, друзья, давайте отдохнем Итак, добро пожаловать утра, сегодня Сегодня мы поедем вот на этой замечательной лошадке и... Куда-нибудь в путешествие. Ну, давайте сначала ее обкатаем как следует. Пока, ребят, имени нет, жду, когда вы поможете мне с этим. Так, седло у нее есть. Давайте покатаемся. Привет. Ах, ты ж зараза, поджег меня, а. Ну ты же хорош, нехороший такой человек. Я к тебе, значит, так, значит, по-доброму, а он меня сразу поджарил. Черт, горю, друзья, Горю! Задница горит. Блин, не могу я так. Надо срочно остудиться. Давай. Ах хорошо, так как. Вот это божественное просто наслаждение. Ты давай в лаву, в лаву не прыгай, еще раз. Нам что? Одного пожара мало было, давай мимо пробегаем не Даже не суйся, что-то лошадь какая-то Ее прям к огню тянет Так, а тут у нас, смотрю, деревенька еще одна Да, видите, где я сейчас на карте нахожусь? Эту деревеньку я первый раз нахожу Я в ней еще ни разу не был Но это хорошо, когда у тебя в округе Столько интересных деревень Привет, житель, чем торгуешь? Что продаешь? Это у нас, значит, кожевник, как я понимаю, да, и у него можно обменять кожаные изумруды или изумруды на кожаные штаны. В общем, в этой деревне мы ничего, ребят, не нашли. Мы пришли в другую деревню, да, она у нас уже такая, другого типа. Это у нас, я так понимаю, тайга, деревни из тайги, то есть у нее тут довольно-таки специфические интересные домики, смотрите, синие кровати, а, ткацкий танок, надо один стырить, зачем вам два правильно, а у меня ни одного нет, вот это я хорошо зашел, удачненько, не придется делать ткацкий станок, да-да-да, ребят, да, раньше я не встречал а, здесь портных, это у нас, я так понимаю, портной или кто он там по шерсти-то? Какое у него, как, какое, или тоже кожевник, я не знаю, ребятки Смотрите, какие у нас офигенные дома, балдеи просто У меня аж самого идея возникла, что-нибудь подобное строить Как они классно смотрятся, эти дома и стеги Ну все, здесь мы, ребят, заканчиваем Погнали дальше, овечки, привет, давайте я вас подстригу А то у меня, в моем, в моем так сказать, доме, дома у меня овечек нет Поэтому приходится собирать вас где попало А это кто такой? Собачка А это же не собачка, это волк Как интересно приручить волка, давайте его покормим, на не хочешь приручаться? Так, я еще слышал, надо костями, да, попробуйте по голове постучать. На, держи, на. Но ну, что ты еще не друг мне? Не хочет, говорит, дружить со мной. На, еще тебе костей, на, на, держи кость и на последнюю кость я ему отдал, чувак, ты должен уже со мной задружить, я тебе всю еду отдал практически. Продолжаем путешествие по ледяным просторам этого мира замечательного. Вот так вот бодренько бежит моя лошадка без названия пока. Да, ребятки, вот так вот мы уже исследовали карту, смотрите сейчас, где мы находимся а, Вот еще одна, ребят, деревня, это уже именно вот такого зимнего плана, я вообще от нее тоже тащусь а, Каждая деревня, вот в версии 1.14, отличается по-своему, то есть тут уникальные постройки, как вы видите, какие-то стоят, да Особенности зданий, какие-то снежные дома, это просто офигенно, друзья, я обалдею вообще от деревень в 1.14, это просто что-то ну что ж, вот мы и приехали, ребят, снова из путешествия, вот наш дом родной, давно не виделись, путешествие на самом деле, ребят, длилось достаточно долго, много чего интересного я насобирал, но самого главного так и не нашел, будем делать еще вылазки в о следующих сериях Так что, ребятки, продолжение будет Комментируйте Кто это такой? Ты что такое тут делаешь? И вообще, кто это такой? Это ты Аквамен, что ли? О, здорово, Аквамен, как дела у тебя? ну, Ну-ка. Ох, ты ж ё-моё, ты чё, охренешь, что ли? Аквамен, ты полегче Ты не у себя на территории находишься Вы смотрите, что делает наглая морда Смотрите, что он творит, а? Он просто хозяина, пытается выжить своими трезубцами своего же жилища. Что-то он прям как-то меня это, поднапряг, смотрите-ка, я аж даже отошел. Ну-ка подожди, пойдем поговорим. Ни хрена он какой то далеко-то кидает, а? Так, надо с ним, по-моему, поговорить уже по-взрослому. Курочки, он тут вас обижает, но сейчас мы его быстренько отсюда искореним. Что-то он мне реально поднадоел. А как трезубцы подбирать? Не подбирается. Ну-ка, пойдем у него отожмем трезубец. Аквамен, ты вообще что ли охренел, а? Тебе что, мало заплатили, что ли, я от снимался фильма снимался? Давай, иди сюда, ну-ка, пошел вон отсюда. Ты здесь что, порядки свои пришел на или что? Это моя территория, пошел вон отсюда и трезубец свой отдай. Трезубец, а где у него трезубец? Нет трезубца. Ни, к сожалению, ребятки, не получилось взять у него трезубец. Ну и ладно, хрен бы с ним. А то начал здесь э, свои порядки, блин, устанавливать. Это мое жилище, и я тут хозяин. Ну что ж, и давайте перейдем теперь уже тогда к постройке нашего места для фарма, опыта и также каких-то э, нужных нам... Вот, и, ребятки, фарм. Э, это у нас, значит, спаунер пауков пещерных, которые, зараза, очень-очень неприятные. Да, я бы лучше обычных пауков фармил, чем этих э, гадов, потому что они ядовитые, жуть Просто нужно всегда с собой иметь подхил, чтобы выстоять против этих паучков... Ну, естественно, мы их вот так вот изолировали, да, чтобы нам их как-то с ними было проще взаимодействовать, чтобы можно было контролировать. Вот такая, ребята, у нас построечка получилась 11 на 11 блоков в ширину и в длину, да. Высоту где-то около 4, по-моему, блоков она, как видите. Вот, и здесь у нас будут спауниться в полной темноте паучки, которые будут в ту вон дырочку а, потихонечку вылазить. Сейчас я вам продемонстрирую, как это будет выглядеть. Вот он, здоровенько. А ты куда полез-то? Я ж так не рассчитывал, а! Что-то не по сценарию, друзья, пошло. А ну иди обратно, пошел, иди обратно. В, блин, в клетку. Я, ребят, так не рассчитывал. Надо кое-что немножко переделать. Я думал, что они будут там сидеть, а я их буду отсюда рубать. Ну что ж, ребят, вот я переделал тут немножко систему, значит, будет система э, с помощью воды выталкивать этих пауков вот туда вот в дырочку, вот в эту, и они сюда будут собираться в определенном месте, где я их и буду убивать и добывать из них всячески полезные лут. Но надо будет доработать сейчас еще здесь систему, допустим, слива воды, смыва их водой, потому что она сейчас на данный момент работает не совсем корректно, я теперь делаю Вот так, ребятки, я это сделал. Вот теперь у нас идеально будут паучки наши стекать прямиком вниз. Только вот я не знаю, ребят, правильно, как пауков лучше а, вниз направлять или вверх, потому что они почему-то всегда стараются стремяться верху лезут. Ну вот, ребятки, такая вот у нас получилась система. Вот тут у нас скапливаются все паучки да, внизу, и я вот так благополучно, но ну, не совсем пока дамажу. Надо будет вот какой-нибудь ограничитель сюда поставить, да, дальше которого, а, чтобы не стоило заходить, чтобы они меня не дамажили преждевременно. Да, это, ребятки, я все доработаю. Ну и, конечно, то, ради чего мы это все строили, это, ребятки, накопление опыта, который мы сейчас будем тратить в Давненько я не тратил опыт свой на что-то полезное. И сейчас давайте, ребятки, восполним ту самую свою алмазную кирку, которую меня отжали в аду. А, давайте, ребятки, я надеюсь, что что-то подобное получится у нас не хуже. Сейчас мы зачарим кирку алмазную, и что у нас получается? Да, друзья, прочность и эффективность – это очень хорошие параметры, потому что мне нужна добротная ковырялка, которой буду копать я здесь все вокруг. Это очень хорошее зачарование. Мне, можно сказать, повезло. Так, давайте все обратно разложим. Да-да-да, книжечки. Тут у нас книжечки лежат. Мы их пока не трогаем. А, ну что ж, предлагаю дальше заняться нашими паучками. А, я обнаружил, что здесь... Помимо одного спаунера основного, есть еще и второстепенный, который находится совсем недалеко. Я его тоже, смотрите, немножечко уже обустроил по такому же принципу. Но здесь у нас будет очень резкий спуск вниз. Я бы хотел, ребятки, услышать от вас советы, как строить э, грамотно спаунер для фарма пауков. Именно в этом плане, чтобы куда лучше направлять э, течение вниз пауков, или лучше куда-нибудь э, направлять их кверху, да, через какую-нибудь шахту. Я заметил, что пауки постоянно стараются лезть куда-то. Вверх, да, несмотря на то, что их течение Куда-то вниз смывает И вот, ребятки, посоветуйте, кто в курсе Куда бы сделать отвод Или вниз, или все-таки же лучше это сделать Будет вверх, жду ваших комментариев Ребятки, и советов Так, ну что, я пока делаю вниз Это у меня, так сказать, пробный тестовый вариант До этого я ни разу такие штуки не делал Только разве что со скелетами и с зомбаками А с пауками, так, вот сюда Вот они, ребятки, у нас будут смываться водичкой Да, вот по этому вот каналу и надеюсь, что тут будут собираться благополучника, и мы вот здесь их будем а, мочить вместе из двух именно спавнеров. Ну что ж, давайте проверим, как у нас тут все это выглядит. Вот так вот тоже система смыва работает. Все должно быть идеально. Вот, ребятки, ну и, конечно же, да-да-да, то есть вернусь к тому же самому. Посоветуйте, как лучше сделать а, грамотный отвод а, пауков в определенное место. Вниз все-таки или вверх? Жду, ребят, комментариев и надеюсь, что, может быть, даже в следующих сериях продолжения прохождения я реализую как можно лучше А пока эта система у меня работает не совсем таки хорошо Ну что ж, но ну, тем не менее, на ближайшее время мы обеспечены как минимум опытом и как минимум ценным лутом типа шерсти, ниток Точнее, ниток, паутины, паучьих глаз и прочего. То есть, это, ребятки, очень хорошо, и это нам со временем пригодится. Ну что ж, на сегодня я закончу нашу серию. Значит, вот столько у меня получилось всего, много нового и интересного сделать, да. Конечно же, дальше будем прохождением заниматься. Ребят, не забудьте оставить свои предложения по поводу того, как назвать мне моего коня или лошадку. С удовольствием выслушаю, и, возможно, в следующих сериях я уже буду своего коня звать именно так, как вы мне и подскажете. А может быть, сделаю даже и какое-то голосование в этом плане, да, в следующей серии, где, если вы проголосуете в большем количестве, то, естественно, название я дам. Может быть, даже еще где-нибудь. Голосование я проведу, это для меня сейчас очень важный момент. Что-то я с этим конем прям запарился. Ну что ж, ребятушки, на сегодня тогда будем завершаться, закругляться, значит, играть только в самые крутые топовые игры. И всем приятного геймплея!